Внешне обновленная Toyota Corolla изменилась не так сильно, особенно на взгляд жителей России, где актуальное поколение Corolla бестселлером не стало. Перечень доработок включает классический набор из новых пластиковых элементов, а также новых цветов и дисков. Дорогим версиям достанутся еще и усовершенствованные светодиодные фары. Изменения в салоне более значимы. Во-первых, вместо 8-дюймового дисплея занял экран диагональю 10,5 дюймов, а приборная панель теперь может быть полностью цифровой. Изменились гибридные силовые установки. Они стали мощнее и одновременно легче. А во второй половине года к седану, хэтчбеку и универсалу добавится кроссовер Corolla Cross настоящим украшением модельной линейки стала заряженная GR r Corolla, которую представили всего три месяца назад, но тоже слегка обновили, добавив новые диски и другой задний бампер. Кроме того, у хэтчбека появилась еще более злая, облегченная на 30 кг двухместная вариация. Трехцилиндровый турбомотор выдает те же 300 сил, но крутящий момент вырос до 400 ньютон-метров. Плюс полный привод, шестиступенчатая механическая коробка передач и вот отличный инструмент для трек дней. Много кроссоверов не бывает, решила Honda и сделала модель ZRV, которая чуть меньше CRV, но при этом больше HRV. Донором платформы, да и не только стал «Сивик», родство с которым особенно хорошо заметно в интерьере. Да и внедорожные возможности примерно как у того же «Сивика». Кроссовер будет переднеприводным, а полуторалитровый турбомотор выдает 182 силы. Изо всех внедорожных систем есть только ассистент спуска с горы. Но тут место для важной оговорки. До сих пор мы говорили о китайской версии Хонды, представленной на относительно небольшой выставке в городе Шэньчжэнь. Вот только на этом местечковом автошоу случилась мировая премьера, ибо Хонда ZRV оказалась глобальной моделью, которая будет продаваться в Европе, Японии, Австралии и Америке, причем в Штатах ее почему-то назвали HRV. Американская версия получит двухлитровый атмосферный мотор мощностью 152 лошадиные силы и, что куда более важно, систему полного привода. Для европейских версий предусмотрены гибридные силовые установки, характеристики которых пока не сообщают. Казалось бы, мир получил немногое, просто еще один небольшой кроссовер. Но не будем забывать о скором появлении нового 300 сильного хэтчбека Civic Type R. А значит, есть очень небольшой, но все-таки шанс, что Honda решит порадовать мир еще и небольшим заряженным кроссовером.